Итак, добрый вечер, уважаемые радиослушатели, с вами вечерний эфир а Радио Банка. Наш вечерний эфир короткий, а мы начинаем с представления, как это ни странно, нашего банка. Банк, я уже даже не, не знаю где, а вот он, вот он наш банк. его не так-то просто найти, потому что это банк, о нем еще мало кто знает, но он очень, очень хорош э, чем э, тем, что он предоставляет услуги в комплексе. Банк идите все. И вот который раз я уже показываю вам эту страничку вам а, это все известно уже и все здесь вы уже узнали наверное побывали а, теперь у нас как всегда как всегда у нас что песня песня у нас так как пока звонков нет, в прямом эфире в в 10 часов мы ждем звонков от наших радиослушателей. Вы можете заказать песню, но звонков нет. И поэтому мы ставим песню по своему усмотрению. Песню по своему усмотрению мы ставим... песню и сразу видео, да? Так. Очень интересно, а как же... Ага, тут нам редакция... Так, нет. Чем показать замечательную видеозапись концерта. Так, может быть. Мы зайдем на страницу музыканта Константина Соловьева. И там мы найдем эту песню. Одну из моих любимых песен. Наверняка мы там ее отыщем. Послушаем, может быть, вот это. А, хорошо, пусть будет это. Вот, дорогие радиослушатели, это песня о тех, кто не опускает э, руки и, несмотря на болезнь, э, разнообразные тяжелые болезни бывают у людей, все равно э, занимаются любимым делом, поют, э, сочиняют стихи, работают, э, делают э, сайты или что-нибудь еще придумывают. Такое, несмотря на то, что, несмотря на болезнь, на инвалидность, все равно не сдаются. Вот. И в связи с этим еще в конце нашего короткого вечернего эфира я хотел бы вам показать вот такую программу. Программу обучения детей-мигрантов русскому языку и культуре. Показать этот сайт. И у них есть группа ВКонтакте, соответственно. Дети Петербурга, помощь детям мигрантов. Там работают волонтеры и обучают детей мигрантов русскому языку. Это очень важно. Вот. Я сейчас пытаюсь сделать школу онлайн русского языка. Для взрослых в основном, но пока еще они никто не знает, да и у меня, собственно, не очень хорошие знания русского, но это не беда, потому что я сам учусь как бы с самого начала и писать, и читать, и всему остальному. Вот, поэтому приглашаю вас вот в эту группу вступить и помочь волонтерам и помочь этой группе. Вот на этой радостной ноте заканчиваю вечерний эфир. Сегодня у нас 19 мая. С вами был диджей, диджей я, да, и радиобанка будет выходить... По будням. Суббота, воскресенье эфира ни утреннего, ни вечернего не будет. А, вот По причине того, что суббота, воскресенье надо немножко посвящать, будет другим делам. Всем спасибо. А, хороших выходных. А, а, до понедельника. Удачи.